Я никогда не был конем, не носил борозды Спасибо юности, что вовремя дали пизды И синдромом звезды не страдал уж как-то с детства Все это переулки мне передали в наследство Они знали, что такое лайки, комменты, репосты И интернета не было, у детей детей на улицах была своя социальная сеть И в форуме подъездном не каждый мог попиздеть Взглянул на детскую площадку и слегка поник Ведь в мое время там всегда был согнутый турник На брусья очередь была, допознатом поздно Теперь я вижу алкашей на ржавой карусели Сейчас не в тренде а лазить по вишням черешням И это вообще дикость для молодежи здешняя Встречам обклягивает ткань под санячую жопу Блять, нахуй отсюда всем скопом Следят стразы, следят стразы, стразики Полупидарки сидят в отцовском тазике Обидели мышей, синячок под глазиком По первому свистку приехали у Азики Следят стразы, следят стразы, стразики Полупидарки сидят в отцовском тазике Обидели мышей, синячок под глазиком По первому свистку приехали у Азики Брюшек полуобморок Зачем понтами светишь? За подтяги базаришь А За себя ты ответишь По пуля выиграл капусту на ночные клубы Финансы рот вы превратили в половури губы А смотри какой зимботный парень, не ну прямо мачо Говорит потусим и дали к нему на дачу Так слезно умоляет, просит нас, ну прямо плачет Короче разведем и на даче припиздячим Прошу прощения у вас не будут сигареты Вулина ходит сюда, от тебя несет миньетом мойка вонючая свой паспорт обмывала Взяла с утра кредиты, к вечеру все проебала Соревнования по футболу в интернет-сети Очки с диоптриями помогли поле пройти Я пиздатый спортсмен, видел, дядь, как я играю? Да ты просто красава, а я с вас охуеваю Слепят стразы, слепят стразы, стразики Полупидорки сидят в отцовском тазике Обидели мышей синячок под глазиком По первому свистку приехали у уазики Слепят стразы, слепят стразы, стразики Полупидарки сидят в отцовском тазике Обидели мышей, синячок под глазиком По первому свистку приехали у Азики.